Всем привет, вы на канале Мейзер и это седьмой выпуск новостей на тему разных гаджетов и игрового железа. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Также больше новостей на тему игр и гаджетов вы сможете найти у меня в группе ВКонтакте. Подписывайтесь, новости каждый день. На этом у меня все. переходим к новостям и приятного просмотра. Названы комплектующие для ПК, которые россияне покупают на AliExpress чаще всего. Специалисты российского представительства AliExpress подсчитали, во что обходится местным покупателям сборка персонального компьютера из наиболее популярных комплектующих изделий. По данным интернет-площадки, чаще всего покупатели из России в этом году покупали шестиядерные процессоры AMD Ryzen 5 3600, модуль оперативной памяти DDR4 объемом 8 ГБ, твердотельный накопитель объемом 1 ТБ. Видеокарта Radeon RX 560D с 4 гигабайтами памяти. Системные платы с памятью DDR4. Корпуса категории MIDI Tower с акриловой боковой стенкой. Блоки питания мощностью 800 Вт и процессорные системы охлаждения шестью тепловыми трубками. Средняя цена ПК из подобных комплектующих, приобретенных на AliExpress равна 51 тысяч рублей. По словам интернет-гиганта, интерес россиян компонентам для сборки ПК в апреле вырос вдвое, а в сегменте жестких дисков рост составил 4,6 раза. Особенным спросом пользовались модели объемом 10 терабайт. Аналитики связывают рост продаж HDD с появлением криптовалюты Chia, добываемой с помощью накопителей. Продажи блоков питания выросли в 4,2 раза, корпусов — в 3,7 раза, видеокарт — в 2,5 раза. На этой неделе компания Corsair в своем блоге опубликовала сведения о модулях памяти DDR5, рассказав об основных преимуществах нового поколения оперативной памяти. По словам производителя, память DDR5 уже показалась на горизонте. К достоинствам DDR5 компания Corsair относит пропускную способность, увеличенную до 51 гигабайта в секунду, уточняя, что это значение относится к модулям DDR5-6400. Кроме того, производитель напомнил, что теоретический объем одного модуля увеличен до 128 гигабайт. О памяти DDR5 известно давно, поэтому появление публикации в блоге компании, конечно, не является случайным. Очевидно, Corsair готовит к выпуску модулей памяти нового поколения. Это предположение подтверждается обещанием рассказать больше о памяти DDR5 в ближайшие месяцы. Компания Solentium PC представила микрофон под маркой SPC Gear для тех, кто увлекается потоковым вещанием. SPC Gear SM950 Onyx White окрашен в светлый цвет, как и включенный в комплект принадлежности. Микрофон с кардиоидной диаграммой направленности хорошо отделяет основной источник звука от фоновых шумов. По словам производителя, высококачественные компоненты обеспечивают теплый, похожий на радио, звук. Микрофон поддерживает технологию plug-and-play, то есть не требует установки какого-либо дополнительного программного обеспечения и готов к использованию сразу после подключения. На корпусе микрофона есть кнопка отключения и двухцветный индикатор, по которому можно сразу понять, включен ли звук. Частотная характеристика микрофона 18-21 тысяча герц. Чувствительность равна 135 дБ. Микрофон поддерживает частоту дискретизации 48 кГц и 16-разрядное представление данных. В комплект поставки входит регулируемый кронштейн. Стоит новинка 89 евро. Похоже, что AMD готовит процессор Ryzen 5000 с B2, способный работать на частоте до 5 ГГц. В сети появилась информация о двух процессорах AMD, которые предположительно относятся к степенгу B2 серии Ryzen 5000. По предварительным данным, это 16-ядерный процессор с базовой тактовой частотой 3,4 ГГц и повышенной частотой 5 ГГц. Также 6-ядерный процессор с базовой тактовой частотой 3,7 ГГц и повышенный до 4,6 ГГц. Первый, похоже, станет обновлением модели Ryzen 9 5950X, а второй Ryzen 5 5600X. Источник напоминает, что сейчас линейка Ryzen 5000 включает 6 позиций, но потребителям доступны только четыре из них, оставшиеся две продаются исключительно системным интеграторам и oem поставщикам Нехватка компонентов приведет к сокращению поставок смартфонов в этом квартале. Аналитики DigiTimes Research полагают, что некоторые производители смартфонов, которые относятся к первому эшелону, а именно Xiaomi, Oppo и Vivo, сократят поставки этой продукции в текущем квартале. Сокращение вызвано нехваткой полупродниковых компонентов. По подсчетам DigiTimes Research, в первом квартале мировые поставки смартфонов выросли на 47% в годовом выражении, благодаря восстановлению потребительского спроса. В тройку лидеров по итогам квартала вошли Samsung Electronics, Apple и Xiaomi. При этом компания Samsung нарастила поставки на 15,9% до 75 миллионов устройств. Чего казалось достаточно, чтобы опередить Apple и вернуться на первое место в рейтинге поставщиков. Компания Apple заняла второе место, отгрузив 56 миллионов устройств, что на 49,5% больше, чем годом ранее. Китайские бренды Oppo и Vivo также значительно увеличили свои поставки в первом квартале. Они борются за участок рынка, освободившийся с уходом Huawei. Однако Xiaomi и Oppo недавно пересмотрели свои планы на 2021 год в связи с недостаточным количеством запчастей и компонентов. Всплеск спроса на IT-продукцию, сетевое оборудование и смартфоны вызвал увеличение сроков поставки компонентов и дефициту. В результате ожидается, что поставки смартфонов от брендов первого эшелона во втором квартале сократятся, однако уже во второй половине года они снова возрастут. По оценке DigiTimes Research в течение всего 2021 года будет отгружено полтора миллиардов смартфонов, что сопоставимо с показателем 2019 года. На этом у меня новости закончились. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Также не забудьте нажать на колокольчик. Ну и про группу ВКонтакте также не забывайте. Вы были на канале Мейзер, увидимся!